Представляем вашему вниманию подставку под иглекислотные огнетушители ОУ2 и ОУ3. Согласно норм пожарной безопасности, огнетушители на объектах должны храниться в пожарных шкафах, вешаться на стену при помощи крепежей или ставиться с помощью подставок на пол. Использование подставок для размещения углекислотных огнетушителей на полу особенно актуально, так как дно баллонов углекислотных огнетушителей округлое и без подставки иглекислотные огнетушители не могут стоять на полу. Данная подставка подходит для огнетушителей ОУ-2 и ОУ-3. Материал изготовления подставки – резина. Также необходимо помнить, что при размещении огнетушителей на полу вам понадобится пожарный знак, указывающий на место расположения огнетушителя.